Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Resident Evil 4 Remake. Мы сегодня будем делать эхэхэ. Какие классные вещи по-любому. А, пора бы нам дать какому-нибудь босса, а то, кстати, вот почти в каждой серии у нас какой-нибудь классный здоровый пацан новый выруливал. А тут, ну, мухи не тянет на конкретно больших, серьезных пацанов. Кстати, вот что вспомнил. Помнишь, я говорил, что в прошлое это пофиг вообще на самом деле, это обучение? Бесит просто вот этот значок мысли так я все посмотрел все а, вот испытание я про них тебе говорю что типа тут написано сколько глав мы прошли потому что вот смотри мы прошли 9 глобал час вот 10 -е, 11 -е, 12 -е, 13 -е, 14 -е, 15 -е, 16 -е, все и все сейчас 16 глав я тебе не обманывал он вот, всякие испытания 38 из 101 испытания прошли И вот что это мы не сделали Бейте врагов из арбалета. А мы и не убьем больше. Столеты пулемета. А что я так мало убивал? Ну, ладно. Из револьера. но это, блин, это нельзя. Он мне нужен. Какие-то секретные условия еще. Ну, ладно, пофиг. А, Все. А, знаешь, что я еще подумал? У нас задания с тобой просто меняются, как перчатки. То есть, у нас сначала было найти Эшли. Мы как бы нашли ее через целую кучу там дополнительных... Всяких там по поиски ключей, там медальонов, голов, вот этих всяких там вещей разных. Сейчас будет жопа какая-то. И нам придется через нее прорываться. Да что? Да блин, ты смотри сколько мух. Отвали. Нет, нет, нет, нет, нет, не достанете. Сколько мух? Да блин, они у воротики. Ого, ленция, Почему не исчезли? Чего? Ч ⁇ это было? Какого фига муха исчезла? Какого фига я стрелял, и мухи исчезли? Какого фига я стр... Ты видел? Я стрельнул, а мухи исчезли. Нафига мне палеты, э, палеты на писторон? <свят> Патроны на пистолет. Я что, убил, что ли? Она поэтому исчезла? Она так очень ре резко выпилилась, считай. А может там пуля наспасть прошла и просто все. Я ненавижу. Не мог ни тараканов, ни пауков. А это что-то, блин, все вместе взятое. Какие же вы жесткие. Главное, чтоб нож не сломался. Если будет нож, она меня оплодотворит и будет очень плохо. Но они хотя бы большие, в них попасть проще. Вс? Люни опять шутил про дезинфекторов. Ромон сюда будет дезинфекторов позвать. Ну, так-то да, я с Люней согласен. Плошная антисанитария. У меня, кстати, по хпшкам все печально на самом деле. Где-то еще. У меня прям джойстик вибрирует прям. Отвибрировался весь аж. <сосы> <сосы> а ты что, отдыхал что ли? Ну, он, кстати, не так много-то ему надо. Бахнул. На самом деле, не такие уж они и не плотные. Они из пистолета неплохо отлетают. Они, блин. На всякий случай. Но я же говорю, они из пистолета неплохо отлетают. Ах, ну туда нам не надо. Они с этой дырки повлетали что ли? Кто где где где кто когда? Успею. А! Я ж говорю, смотри, неплохо неплохо прям падают. Правда пистолетные патроны кончаются. Материал Б. Тронный зал. Мне сюда. Я туда хочу. О, заныкали, смотри. А ты уж собрался куда-то. Так, подожди, мне же надо, блин, все собрать, Лена. Спасибо. Почесал спинку. Не хочу тратить пока что вот эти, потому что если вдруг желтая трава подвернется. Да не успел, ты идшь за Да не скачи ты, блин, тебе всего три патрона-то надо. Смотри. С трех патронов паду. Я пока не хочу тратить более дорогие боеприпасы. Ладно, давай. Парочку, парочку жазы сжахну. Вылетит? Нет? Я думал, вылетит, напугает. С дробаша... О! Я сюда хочу. Нельзя? Почему нельзя? Ага. Почему Леня еще весь не в этом, не в навозе, блин, в этом? Все? Ты больше не вернешься? Что, где, откуда? Они что, бесконечно будут лететь? Если бесконечно, это плохо. Бесконечные мухи это кошмар, я, кстати, там пропустил. Почему я их торговцы не могу? Красивый жук. Ну да, не, прям поспоришь, он так-то симпатичный. Что это куда ведет? Я сейчас все залутаю, я все найду. А, он, они не невидимые, они мимикрируют, блин. Далки слова знаю, Мимикрировать, знаешь, что такое? А, так мне сюда надо, что ли? А, да. Я, мне оказывается сюда и надо. Да я просто изучаю, мне боеприпасы нужны. Пусти земель. Ааа, смотри, летят, Они походу реально бесконечные. Да я мне в того надо. Да и в этого надо. О, шатались. Ой, четенько? Почему я к торговцу не мог попасть? Прыгай, прыгай. Так, а что по пистолетным патронам? Ну, с них, в принципе, постоянно падает, поэтому не страшно. Тут он пишет, какое-то сокровище есть. Может, висит где-то? Может, так-то я его не наблюдаю? Видишь где-то? Где-то вот здесь пишет. Вот, я прямо, типа, рядом с ним. А, ну да. Блин, надо было с ножа, зачем я потом потратил? Так, меня больше интересует, почему я не могу попасть в торговцу. Так, следи за мимикрацией. Мимикрацией. мимикрии, Они мимикрией занимаются. Видишь что-нибудь? Вон он сидит. Смотри, типа не видно, да? Типа табуретка, блин. Не так много ему надо, в принципе, ладно Я думал, они попасть не будут В принципе, мы могли этот момент и в прошлой серии пройти Я просто думал, тут будет чуть-чуть То, где я вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу Да, и иди ко мне Пускай ко мне летит Или Не-не-не, там она что-то летало. Где она? Где эта муха? Он ползет, что ли? Ползешь? <свист> да блин, мне же надо было, чтобы ты ко мне пришел. Ладно, я сам к тебе спущусь. Я просто хотел с него патроны подобрать. Или что с него поехал. Ну, писеты, ну, ладно. Ну, соточка писетов. Ну, тоже деньги. Как бы у нас с тобой сейчас денег вообще нема. Мы все потратили. Я правда не помню на что. Может надо было в пистолет качаться? Я увидел его поздно ну, в принципе пофиг пар не так страшен черт как его молю мне нужна желтая трава пацаны ты чё так ну все я поднял да а вот а, тут тут куток это куда вот это куда Еще нож я на тебя не тратил, сейчас Где-то еще есть муки Туда это за куток? Это просто срез какой-то Ай, не успел Ай, опоздал Получается, это просто искусственно выращенные, получается, паразиты, да? Они с какой-то черной жижей А, тут был проход, что-то я его не заметил Так, я к торговцу могу теперь попасть? То сейчас написано что там открыто а опять закрыто значит верхняя дверь считалась открытой я пойду схожу еще раз на всякий случай пройду а это куда а все понял это эта дверь была закрыта все окей Сначала не понял, а потом как? Понял. Не, ну, это шорткат, -шорт я понял. Вон какая-то вагонетка, что-то туда-сюда. Так, ладно, где ворота? Ворота там, все. Акчпокс. Десантура. Неплохо пока идем. Так, мы все оружие готовимся, потому что скоро будет по-любому какая-то неприятная вещь. Давай снарядим-ка вот этот нож. Я заколебался свой чинить. Знаешь, сколько денег? О, а да, ну, нормально, пацан. Ну, Но, Но я ты, же воспитывал. Ну, так да, конечно, я же помогал. Что? Кому что надо? Я же играю. Да, ну, да, да, да, да. Ладно. Потом а еще мост. А, мост, значит, сейчас мы опустим вот таким способом. Черт! Неудача! Значит, где-то еще противовес есть. Скорее всего, вот с этого балкончика я его увижу, да? А, ну да, вон он. Еще краской так намечено, все. Ну вот, отлично. Только не говори мне, что сейчас уже вот с этим Салазаром надо будет воевать. теперь Вау. Ч надел, мужик? Я же сказал, мне не надо, чтобы эти мужики были, блин. Валите своих. Да я... А ты ничего не попутал? Сначала атаку, а потом захват. Да блин, он пришел сюда. Да блин! Они меня загрызли, окей. Мне нужен стелс. Блин, придется похавать травы. блин не так без вас тошно ты охренел блин я жму блин блок Может, у... Может, убьет его? Да они, блин, постоянно... Бля, хочу с вами делать, а. Да, блин, достает же, блин. Да, блин! Да блин, я же пытался нажать. Да капец. <laughs> Дожди, а как это пройти? А -а -а. Слепые враги нападения на своих. Эти существа слепые не отличают своих от чужих. Попробуйте воспользоваться этим и не замените. Спасибо. Быстрая прогрузка на PlayStation сыграла со мной, слушал. Блин, и как мне быть? Подожди, просто... Класс. Теперь вдвое. Просто эти постоянно нападают. Что эти... Я, я же говорю, плохо будет, если вот этим пацанам будет это Помогать вот эти... А хоть чуть жопу не почесали опять. А вы можете не будете приходить на помощь, а? Сам Абандона. О, <laughs> Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ни разу не попал. У -у -у. Так, все, они остались одни. Нет. Опять пришли какие-то... Капец комбуху на рули у меня Не-не-не Жесть Вою за ногу Серьезно там ходит это глиста еще Ой, блин а жестко потрачу ладно Оооо, плохо. Поковыряйте друг друга, да, поковыряйте чуть-чуть. Где второй? До второго дел. второго дел а все с этим справимся как-нибудь уже Руки единорога и будет ходу справились Да хватит там сидеть их их не крутить Остановись, остановись. Есть. Тихо-тихо-тихо-чуть. Да-да-да, там уже никого нет. что ты крутишься, и лишней там? А, кстати, колокол стоял. Может, в колоколы надо было их отвлекать? О, кстати, идея. Поздно. Хорошая мысля приходит опосля. Так, ладно, пофиг. Правились. Не так страшно это было, в принципе. Правда, ресурсов потратил. Стрелы, стрелы, нафиг. Стрелы, типа, здесь могли бы быть, имели место быть. Вот, смотри. Типа, можно было вот так вот. Типа их отвлекать. Ой, Глазик, а, Ничего не пропустило здесь? А вон еще стрелы валяются, да? Здесь? Ну пофиг, мы их продадим. Это тоже деньги. Только не место занимает вообще капец. А, ладно, у нас еще даже аптечек осталось, ножи есть. В принципе, живем. А, флешечки 3, пускай так и будет. А... Тяжелую гранату делать не буду. Давай, наверное, сделаем патрончики лучше. На пистолет есть? На винтовочку. Давай сделаем патрончики на винтовочку. На винтовочку сделаем патрончики. И на дробаш не хватает. Ладно, тогда пусть пока валяется. А, у нас, в принципе, патронов-то хватает. Их по-любому надо было победить. Потому что... Да блин, что такое глаз чешется? Пацанов жалко, что ли? Патроны пп 15 Тут мало. Блин, глаз чешется с ума сойти. Как так-то. А. Я ж ничего не сделал, чтобы у меня прикрепляемые мины. Да я арбалет продал, он как бы мне не особо-то был нужен. И типа по вот этих, ну, мины прикрепляемые... Блин, ну, таскать его с собой, типа, только до этого момента было. Ну зачем? Да блин, что такое? Перестань. А, вот эту серию мы, наверное, тоже делаем большой. Я, в принципе, поначалу. Секу. Я поначалу растерялся с этими пацанами. А потом, в принципе, собрался. Вы чем ее измазали? Леон, стой! Нет, А, это главный, да, таракан? Продолжай. А, он здесь стоит, да? Смотрит на всем этим. И что они с ним делают? Не милая, так ты лишь свои а, это вот эта черная жижа. Они пытаются что-то топорозить побыстрее это какое? Чтобы быстрее мутировал, да? Ну, поможет кто-нибудь? Парашют есть? Хе. Сейчас. Размечтались. Так, ну я думал, мне кто-то поможет типа У меня же целая куча помощников Там Ада, Луис Сера типа, Ну хоть кто-то должен был И этот Луис вообще на что-то по замку Типа, я там, а я теперь там Ой, а меня уже там нет Ходим, блин, как дебилы, блин, за ним Он Говорит, мне нужны инструменты, чтобы вытащить паразита Держите. Что гасится я иду к тебе. Вот обещанная канализация с да? Походу Походу, да Походу, да. Просил канализацию, получай. Испустил дух? Мешно. Но не очень. Потому что нам придется с тобой сейчас дух, походу, испускать отсюда. Так пару раз испустим дух. Ух. Вот так пахнет не очень. А ты еще тут дух спустить собрался. Ну давай, скримак. Я думал, сейчас босс будет. Удачно приземлился. То есть, по сути, вот этот здоровый... Это, походу, здоровый таракан какой сам. А, это, наверное, вот этот исследователь, который вот как раз этих тараканов и сделал. Он такой, типа, они такие классные и станут таким же, как они, короче. Сделал себе, из себя половину таракана, полу-таракана. Походу, да. Следи за мимикреей. Что это? Это новый враг. Или это эти же тараканы и будут? это новые тараканы? Я посмотрим. Так, внимательно. Леня, когда я говорю внимательно, надо быть очень внимательным. Сучка. Ну, сейчас охаплена. Блин, он прям совсем невидимый. Вот Сучандра. Я прям сидел, видел там, сидит, блин. Его не разглядел? Нет, думал, не... Думал он, я про него не знаю. Ха -ха -ха. Хитрожопый какой. А буду теперь... спрыгнуть что ли проверка да вижу что эти капельки капают сбивают спонту он должен сидеть где-то ждать прям по-любому вот он нет блин это отсвечивание ладно пойдем рискнем так у меня сейчас два пути сюда и сюда я пойду сюда. Куда? А где? А, вот. где кто-то. Я очкую просто чуть -чуть. Вот смотри, видишь, шряпка будто. Ладно, вот, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он где-то был. Где-то был только что. Да вот же, вот же, вот же. Где, сука? Говори, уже были невидимые тараканы. Ты мне не верил. Ну какие невидимые тараканы, Никитос, что несешь? В эту сторону не ходил. Это как бы тоже второй путь. Вот он. вот он, вот он, вот он, бляха. Я его видел, я его видел, я его видел. Падла такая. Надо было сходить сюда, его за... Ди -ди -ди -ди -ди. <связь> ага. Так, что-то я запутался Все, ладно По глазам По глазам можно, короче Я пойму все по глазам а Я пойму все по губам Леха, карась <связь> Можно карася застрелить можно Только не говорю что мне торговец даст задание типа диалоги о рыбалке Суча. где он с одного выстрел что-ли подыхают Проход чекнул. Не сюда надо вообще? Или это сокровище здесь? А, еще один помер. Сколько времени прошло с тех пор, как меня здесь заперли? А, жалкие крохи, которые нам выдали тогда, уже давно съедены, а больше еды не дают. А, голод и жажда просто невыносимы. Многие вынуждены пить черную воду. А, Эр... а, Эрминьо Обратился первым Он был так слаб, что даже ходить не мог Но внезапно так с цепи сорвался, как с цепи сорвался. Буйствовал так, что прикончил двоих Кажется, черную жидкость лучше не пить а, Дружище Альберта тоже помер Хотя боролся до последнего Мне остается лишь похоронить тела, как положено И молиться, чтобы их души обрели покой Господи, за что ты послал не, нам эти испытания? А, в смысле, не в этих тараканов обращаются или нет? Понятно, Wow! Вау! <свист> Чего себе! Какая штука классная! 19. 19... Сколько в нее можно вставить? его? А мне даже не хватает просто. Блин, желтый бы камень еще один бы. И в нее бы так чик, инкрустировать. И какие там самые классные красные. Да, ну, короче, пусть пока валяется. Ладно. Потом продадим. Опять камней, мне что можно уставить. Блин, почему ты просто фонарик не включаешь? Так, окей. Черный огонь. Вау! Жгорю даст задание. Я смогу взять? Я смогу взять. А, э, не дает. Так, и человека, как а куда мне? Жми все-таки туда. Я там где-то поворот пропустил какой-то или что? Вроде больше ничего нет. А, ну только если так. Хорош. Как ты хорош, а. И вот это нам тоже надо. Так, теперь э, я смогу сделать. Только, только внимательно. Чтоб фигни не сделать. Окунь место занимает очень много. И у меня кончается место. И мне не хватает одного пороха, чтобы сделать что-нибудь прикольное. Например, патроны на дробовик. Было бы вообще замечательно. У меня, у меня их, кстати, тоже вроде прилично, да? Ну, конечно, в черной воде уже полазил. Что ж такое? В смысле, что ж такое? Ты как будто не понимаешь, что такое. Фонарик включай. Спасибо. Нет, крыс пока стрелять. Просто так крыс не стреляет. Блин, я просто понимаю, как в детстве мне очково было. Играть в резик. Сейчас мне типа ну как бы нормально ну, типа прям не прям жестко типа прям что важно блин как под себя есть конечно моменты такие напрягающие внезапные неожиданные ну а в детстве ты просто представь когда ты блин боишься просто ты просто в детстве бывает просто элементарной темноты боишься что у тебя где где достанешь Блин, не достает, какой, блин, дохленький нам попался. О, красный, мне как раз надо. О, мужчина! Летучие мыши. Может, я сейчас в пещеру к Бэтмену приду? Он обучит нас, сделает нас своим Робином. Так, и что, ты сейчас дашь задание рыбы взять тебе? Ну как в бою, ну не, не то чтобы. Так, ладно, ему надо сбагрить сокровище сейчас укаче хранения много когда много ячеек сохранения можно делать это вообще замечательно так э -э чуть много есть много отличных товаров чужак. Ага. у меня все товары высшего качества да, это да, да, да. так давай я продаю тебе жука продаю тебе вот это и все пока спасибо и без денег сижу -да. мне нужен желтый алмаз и желательно еще два красных и Будет вообще прям классно так, любой... Красные это же самые дорогие Или Александриты дорогие самые Зеленые, как я понял, не самые дорогие Где-то, кстати, голова качается Слышишь, да? Да блин, их искать это капец Это только время терять Стоямба, записочка. А, распылители жидкого азота. Исидора Уриатре Тальвара. Это, короче, вот этот мужик, ходу в красном балахоне. Установка системы распыления жидкого азота. Заказанная в прошлом месяце выполнена. Внимание. Жидкий азот чрезвычайно опасен. Его воздействие может привести к слепоте, оборожению и даже смерти. Будьте осторожны. Понял, принял, осознал. Сейчас меня заморозит. Так, мне сюда надо. Лифт. Мне в лифт надо, окей. Просто зеленое увидел, подумал, что это подстава. Бля, хреново. Ч, блин? Меня азотом ошпарили За что? А нафиг он тогда нужен? Ясно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 Uh, я Исидора Уриатры Тальваре Приношу су эту клятву я отрину изъяны человеческой плоти И стану истиной слугой господина Я буду искать еретиков, чтобы стать их палачом Вердуго Ага, понятно Ну короче, этот красный чувак Ну все, я, я, я, я как тебе собственно и сказал uh, Срочно нужно сказать Был ли этот чувак в оригинале Я его не помню, если честно Может он и был А может и нет так, ну лифт, конечно же, никуда не поедет. К нему надо найти какую-нибудь запчасть, да? А записка об электроэнергии, отключение оборудования. В целях экономии электроэнергии некоторые устройства, в том числе лифты, отключены. Чтобы восстановить подачу энергии, используйте рубильник, расположенный в дальнем крыле лаборатории. Ну, yep, ясно. Что, питание нет? Ну, получается. Написано, же, он сам читал. Ну и что, какая хрень был подрать по блин наш язык аж блин а что это самое страшное что ты когда боишься того чего ты не видишь это как страшно Капец страшно. Капец страшно, подожди. А как, если там закрыто, я сюда попаду? Капец страшно. страшно очкова. о а куда мне сюда нож забыл Ничего не пойму Не представляю, что сколько мне сейчас очкова он сидит там да он, кстати сокровище какое-то как к нему попасть не знаю что что, что, что, что? Что, что, что? что что происходит я жал что это было? Что это за кракен был? Не успел среагировать я. Это чужой что ли? Что ты мне подсказываешь, что я его скоро увижу, блин. Блин, даже в носу засвербило от страха. Волосы в носу зашевелились аж на. сама сама вот отсюда вылезет, зараза. Жопой чую. Жопой чую. Надо нажать будет. Ух. вещь Говорю, это чужой. Ищи караму. Смотри, не простудись. <смех> Смешно. бою мать. Не успею. Я уже чувствую, как мне больно делают. О. Надо ждать. Ну где ты? Где азот еще жать? Охладись, сучара. бляха как долго. У -у. Ну, зараза. Ты, Я сюда пойду. Так. Сука, он понятно, что он сука. Как долго едет ли? Я херею Да, окей. Похоже, этого мало. Это был тупик. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Я буду просто бегать от двух точек. Это как у азотом. Не буду, окей okay. <laughs> Они что, одноразовые, что ли? Етить колотить Они одноразовые в натуре? Нет Извини Вообще неприятно мне. Как же долго. <смех> Капец. <смех> Почему эта хрень сломалась? Ща, ща, ща. Не, не, не, не, нет, не, нет, нет, нет, нет. Ай, да я сам бы вышел. Что спеть ему? Да у меня сейчас патроны кончатся, что делать будем? Ладно, у нас есть, в принципе, идея, главное, чтобы он меня не догонял. Сейчас, ата. Борода. Я готов на него весь дробовик потратить, в принципе. зараза у меня кончился азот да подарочек. у меня азот кончился а кстати лифт приехал нет О, ты что делаешь Ладно, там узот есть. Он, короче, несколько раз работает, я понял. Твою мать, нечестно. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не попал, не попал, не достал, не досчитался. Некогда мне брать бейприпасы. Чешешь, чешешь, чешешь, чешешь, чешешь. Твою мать, не работает. Бляха Он меня обманул Все я понял Да ну твали ты Нож, ну, об тебя сломал Сучара Мне же до лифта осталось только добежать Все Азот сломался Жалко И сокровища не забрал Да блин какой доставучий а. Может флешку ему дать Ладно, попытка, добежим, добежим, добежим, добежим. Добежим, добежим, добежим. Осталось чуть-чуть. Хватит с меня этих игр. Ух. Ладно. О, опять мутация пошла. Ой, как серьезно все в дело пошло. Захватил, да? Как наша новообретенная дочь Она влилась в нашу общину И теперь она с нами одной плоти Так И крови Так Рядом слуга укажет ей верный путь Так Ступай Избавь этих блудных детей от их мучений У! Тихо Джостах. Слушаюсь. Это я что ли? Это кто? А, это этот. К Круиз. Как он, Лайнер. Корабль. Лодка. Как он. Крейсер. Не помню, как его звучит. С этим связано. Что это? Много не возьму. Чё это? А что это? А как ты знал, что я здесь окажусь? Это хитрый пес, а. Ладно, вырезай мне паразита. Потом идем, короче, Эшли спасать. Все время. Блин, ну уже заканчивать бы скоро. Ну, не, скоро это ж не прямо сейчас получается. Вырежешь мне? Давай вырежешь. Стало лучше. А, уже вырезали? Да, помогло. А, это на время, да? Одно, но. Это не более чем отсрочка. Все, я понял. Это отсрочка, да, Индибитор точно. перестанет работать И очень скоро. Ну что, ты готов? Почему? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Ну раз так, мы знаем, что делать. Со мной пойдешь? Идем, Санчо Панса! Спасем принцессу Дудь Синею! <существует> <Поганешься еще. существует> Эй, мое копье! Да, да, да, смысл, а смеш ты смеш типа мясо. Дон Кихот, окей, я понял. Почему ты помогаешь? Какой в этом смысл? Ну. Да не ищи ты, подвох. Я же обещал помочь, помнишь? Так, окей. Гранаты все потрачены. Ладно, нажму. Что с окунем? Окуня. Окуня съесть можно, кстати? Можно. А зачем? Не буду есть. Ну, короче, ищейка там пускай лазит внизу. У тебя этот мужик не смущает? Вот этот? Или ты этот твой знакомый, может? Может ты поэтому мне и помогаешь? Типа У вас там это как? Это что? Пойдем постреляем посмотрим что этот скажет маловато у меня доверия к тому кто работал на амбреллу так ты в курсе <звук> амбрелле хана насчет нее можешь больше не волноваться ты не ответил на вопрос какова твоя цель камурая нет цели о это доп цель о Подожди. Я просто зову совести, Мне сюда надо. Вину. В этом роде. Вон стрельбище, все понял. Тебе Мне туда надо. Привет. Есть что новое? Что хвост, спрей я беру. Больше не меньше, Верно? А больше я, как бы особо, ничего не могу. Я только могу починиться опять. А, ну нож не требуется. А, ну да, я уже другим ножом гонял. Все окей. Пойдем постреляем чуть-чуть. Может быть получим этот, как он, новые жетоны. И повешаем еще одну на кейс. Как, он, это, как у брелочек. Такая. Окей, Давай. пистолет ты помогай вставай я уже перезаряжал куда у меня патроны делись внезапно Ой, я в того не попаду их в жизни. Отличный выстрел! Собака! Конец игры! Как это? Блин, плохо сыграл. А, на ашечку, ну неплохо, ладно. Супер! Среди мишени есть э, особо крепкие! Три, два! Тоже чисто пистолет на другой. Три цели ты глянь! А, так я его не видел. Забежай! Я случайно его задел. А, надо, чтобы они выстроились в ряд, окей. Ах, ты хитрый жопы. Я хотел обмануть систему. Ах, ты пес. Времени можно было больше оставить. Ну ладно, два жетона, в принципе, тоже неплохо. Да я сам не хотел так классно сыграть. Все чисто на пистолетах. Можно заново. Ладно. Я уже Плохо. Ну так, что-то, блин. Еще протупил чуть-чуть. А, не успел. А -а -а -а, это подстава была. Это подстава была. Я же не заметил, что там морячки идут. Ладно, это я Сейчас я сейчас Минус тысячу уже. Ладно, нормально. Сколько у меня, Сколько у меня жетонов? Как посмотреть? 9. Ну мне как раз хватит. Мне как раз получится хватит на три каких-нибудь этих штучки, да? А, у меня еще один остался. Ну ладно. Пускай будет валяется. О это. А, Мария обычная. 15 шанс бонуса при создании патронов для револьвера. Типа бонусный патрон Сами создать? Заметил, Иди постреляй тоже. Чего? Я не против. А, лечение с помощью яиц всех типов? А у меня нет яиц уже. В деревне надо было. Но на новой игре плюс пригодится. Ладно. А, бонуса при создании прикрепленных мин. Мне не надо. Ну, пошли тогда для револьвера пойдем. Но я только не могу пока создавать этих патронов. Ну, надо, кстати, сделать чертеж. Ну, тогда у него купить. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. А где ты раньше был? Понимаешь, я бы взял бы все его. Можно купить ну, кстати, мне вот это надо. Интересный. Ты только там не убейся. Так, окей. Нет, стой. Привет. Еще не все. Мне надо тебе продать, получается... Я знаю, подожди секундочку Окуня нет, окуня оставлю пока Вот это Ну как бы смотри, 4000 выручили Корону потом, как бы Дневник бригадира. Сегодня худший день моей жизни, моей дочке исполняется 5 лет, а я торчу на облезлой лодке, которая плывет в какую-то вонючую глушь. Если бы не хороший оклад, никто не согласился бы работать в этой дыре. Замка постоянно, обитатели замка постоянно твердят, что во время раскопок надо соблюдать осторожность, но несколько рабочих потеряли сознание, надышавшись какой-то пыли. От нас явно что-то скрывают, не нравятся мне эти тайны, я тоже начал кашлять, надо бы поспать. Со мной творится что-то неладно, неладное, я за сегодня уже трижды харкал кровью, слабость такая, что я едва хожу. Черт, зря я сюда приехал, думал, что мне заплатят, но пока что я сам расплачиваюсь за свое решение. Я ужасный отец, прости меня, солнышко, ты достойно лучшего. А... Голова с утра совсем не варит, почему? Опять харкал кровью, повсюду какие-то насекомые, я слышу чей-то голос. Славный рабочий день, раскопки доставляют мне радость, я абсолютно счастлив, я готов ради вас на все, ради... А... ради вас, владыка Седлер». Понятно, все, козел Захватил рассудок бедного человека а, так, мне надо Получается Вот это, да? Ой, блин Вот так Ну все, четко Все времечко, можно еще побегать 10 минут В принципе у нас в среднем Получается где-то глава на серию, да? Ну да, где-то 16 серий, наверное, будет. Может, чуть поменьше. Да не, меньше, наверное, будет уже. <звук> Нет? <звук> ну написано же TNT. Так, не канает? Жаль, жаль, жаль. Эй, чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был а ты так узнаешь, ты здесь гонял уже, что ли? Смотри, блин, ну везде гонял. Да что, где я спрей пропустил-то? Это, наверное, в этой, да, канализации. Эти ищейка Рамона, да? Ну ладно. То есть Рамон, в принципе, этот пойдет сейчас... Пойдет, настучит, получается, на меня. Сейчас. А -а -а -а. <плывёздные> Опять вы. Ну лучше уж вы, чем эти, блин, придурки. Опять обитатели деревни. Помогай, помогай, все правильно, да. Мутирует, зараза. Нет, там мутирует. Да я знаю. Я в курсе. Что? Кто гранаты кинул? Кто как ты меня раздражаешь, блин. Я да, дай я нормально, как займу. Займу оборонительную точку. А ч бензопильчик? А ты бензопильщиком займешься. Я, я, короче, разношу пацанов. А ты бензопильчиков. Так, по-моему, была плохая идея. Бедный нож. Бедный нож. Все что ли? Да мне ножа жалко было. Он получается, блин, сразу выносит что ли? С первого раза. Вы можете обмени обменивать шпины. Я не знаю. Ладно. Давай вот так вот, разведка. Да. Блин, ладно. У нас, похоже, гости. Так, ну значит, бочку оставляем на бензопильчик, окей. Лови, пьем, да Да-да-да, да, да. Еще. -да Стреляй, -да -да -да. красиво. Стреляй, красиво. Ждем бензопилу. Но он не там идет, не совсем. Да Сто, нечестно. Зажигай, зажигай. Зажигай. Где прикрытие? Где мое божественное прикрытие? Идет, идет, идет, идет. Не надо было, чтобы он это попал. Покур... Чай, чай, чай, чай, чай, чай. Окей, окей, окей, окей, монцы, монцы. Плохо. Плохо. Нормас. Прикрытие будет обеспечено нормально? Ага, четко. не успел. Да ладно, сейчас справимся. Блин, за... поймал все равно. Ай, блин, защитил меня, спасибо. У меня глаза чешутся. Я думаю, успею почесать глаз, пока это как, анимация идет. Есть еще кто? Да и слышно вообще, идут. Ну, ладно, ты там справишься, я думаю, там парочка человек осталось. Ты не справляешься. Еще кто-то идет, да ну, ⁇ -мо ⁇ сколько их можно? Главное, бензопильчика выпилили А. А. Ага. Ага, ага, где бабка эта в <свят> Нет, нет, нет, нет, нет, я знаю, что ты задумала, блин. <свят> <свят> ты бензопильчицу бабку разнеси там, пожалуйста. <свят> Стрип. О, все, она его убивает. Тут даже крутиться-то особо негде. Бляха-муха Мужик, что делать будем? Проблема у нас тогда Надо поднять бензопилу И как в седьмом резике устроить Блин, защищается бензопилой Не попадет, не попадет Блин, защищается казах. Я еще ПП достану. Я ПП достану и что делать будешь? Все равно пропустил. Окей, ПП. Нет? Все без ПП. Ой, нет, ПП. <связать> <связать> <связать> Все? Пришлось чуть-чуть добить. Так, а мне нужен желтый камень вообще по идее. Все, ладно, в принципе справились, не страшно. А, тут можно было мансовать А. Ничего не пропустил. этот бой не был таким тяжелым. это то есть сокровище. Где-то вот здесь показывает сокровище. Вот здесь. же да, правильно понял? Да, где-то что-то висит что ли? Вот ну, точно. Давай желтый камень, пожалуйста. Синий, ладно, ну пусть будет синий. Так это я так просто не опущу. Так, ну все, я, я как минимум э, из замка не выбирался, то есть э, тут уже точно пошло то, что я не видел в игре, даже в оригинале. Не говоря уж об этой-то, тем более, все. Так что для меня тут это все тоже в новиночку сейчас будет. Опустится мостик. Еще что ли идет? Впущения как-будто еще идут. Не зря же мне патронов дали много. Что это было? Что это было, пацаны? Ты один? Я надеюсь, он один. Нет, где-то еще что-то бухтят. А, смотри, дед с лопатой вышел оставил оставил за собой писетики не писетики лишние что ли нет конечно так ну все погнали там в принципе опустилось вдвоем нам как-то сподручнее давай окуня сожру Армаз. из зря уку подбра... подобрал подобрал уоу уоу уоу уоу уоу уоу уоу уоу уоу уоу уоу уоу нет, не Почему у кого-то главное, чтобы не вылез этот, блин, чувак. Вот главное, чтобы не вылез этот, как у... здоровый черт. Он потому что слишком жесткий. Эти пацаны-то ни о чемные. Так, тут сокровище. Забираем. Считается, что мы еще в замке, да, пока что? По идее. Куда ты по ногам стреляешь? В голову, в голову стрелять надо Это ж тебе не зомби это Да ну и что Но... Ну Пытался нацелиться Идем ее эй эть, эй Четко На пистолеты, правда, кончаются патроны Граната, патрончики. Ну так, ну, в принципе, а, у нас есть порох, можем что-нибудь сделать. на что нам надо патроны прям срочно. Может, флешечку сделать. Я сделаю флешечку, пускай будет три флешечки у нас с тобой. По стандарту. И мне не хватает одного пороха. Ладно, я хотел эти на дробаш делать патроны. Мне как бы в принципе хватает, но все равно. А! Я придумал, да, все, понятно. Идем раскладывать шашку. Динамит? Динамит. Ну, а Мы... еще бы. Им можно разнести тот завал. А вот если бы ты, чувак, сразу бы с собой динамит притащил, нам бы не пришлось драться с двумя бензопильчиками. Да ладно, бензопильчики меня уже не пугают, как бы пофиг. Те пацаны с когтями как-то поопаснее были. Наверх. Только не говоришь, что сейчас голов... О, ломку решать надо. Веселая головоломка получилась. В раз Ладно. <связываю> предупрежу. Ладно. Предупрежу. Че ты не сказал, мужик, что на, ну, на нас все повалится? А, я же не знал, что, блин, я отошел подальше. Ну, как бы. чтоб меня взрывом не задело, а оно взяло покатилось все. Ай. А ты, блин, знал, да ты знал, ты здесь стоял, блин, все в безопасности себе. Подказил, даже ничего не сказал. Мне кажется, специально так сделали. Поржака, чтобы надо игроком поржать. Куда пошел? Я, я сам не в курсе Все, назад я точно уже не вернусь, да? А ты неплохо сражаешься. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник. Мой, мой, мой, мой. точно. Так, че подобрался? Материал. На флешек у нас хватает. У нас, конечно, с гранатами немножко проблемы. Ну ладно. Гранаты для самых таких жестких боев. Надо уже заканчивать, по идее. Ну ладно, давай чуть-чуть пройдем. После вас я как ты учтив. О, привет! Да не удержишь ты. Мы вместе пойдем. А мы же с тобой видались уже. Мы же с ним виделись уже. Квиты. С тобой всегда вот так. Ну проблема, да. То есть два пацана, окей. Жопа. Стоит тут какая-то головоломка. Что это? А! Я понял. Зачем драться? Если можно... Врагов. На... Не надо, чтобы сюда он шел. Ты еще не сможешь. Ну, понял? А палец, палец, палец. Вот ну теперь-то в своего сюда. Почему? Вот тоже надо утопить просто. А смысл? Нападешь ты? А в смысле этот, этот не этот не тупой типа? Я понял, окей, что. Блин, на хитро жопу такой. Давай Туда! А! Сейчас он меня толкает как раз туда. Иду. И что, ну... Я здесь? Делай что-нибудь. <решит> Все, что ли? Надо в нее стрельнуть, я понял. У меня есть для тебя а ты его теперь отвлеки. Да блин, отвлеки его. Тапака! Стой ровно. Да стой ровно ты. Ну, что ж такое-то? Да, блин, а! Да неужели? Как и было Давай, его. его надо было в центре поймать. Ладно. А чего его не получится в котельную скинуть? Я бы не хотел на него патроны тратить. Сейчас под кинг Конг побежит. Но, блин, он не встаёт. Маленький козёл. Как было заманить, а? Я не хочу на него патроны тратить. Же все логично, что его в плавильню надо слить. Блин, блин, блин, блин. Ну ладно, давай постреляем чуть-чуть. А отключется. включется. <смех> да блин, может его тоже флешечкой? Так же, как я с тем сделал. Или не получится, не получится. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший мужика у меня окуня то больше нету ладно идут может не проканает просто скин толпа не знаю он какой-то сильно умный тот был чуть-чуть. иди сюда пожалуйста Иду В Да он не упадет Упадет <свят> <свят> <свят> Нормально <свят> Палец сделай твоих гигантов сожгли Изи вообще просто, элементарно Я думал будет сложно Ты тоже думал будет сложно По-моему мы на изи Прям вообще их раскатали можно пройти здесь. У меня еще и патронов осталось просто с ума сойти, сколько. Еще и аптечку у меня целая гора. Вау! Так, ну давай. Ну? Я думаю, где-то сохранение должно быть поблизости и, наверное, на этом закончим. Мы даже, может быть, главу почти прошли. Как дела? что-то двое да. серьезных ребят у нас было. Открыто. Сначала два вот этих как у Росомахи было, было а потом вот этот получается. Два гиганта. Ну, мы, в принципе, неплохо идем. Это было да, ну, вообще фигня. Они этих тварей на глубине держат. Подземелье для них священно. Именно здесь. Ничего больше нет. Они сохранились в древних залежах янтаре. А, тебе нужен ну, янтарь, конечно, я шейк. понял. Тебе нужна проба вот этого лост плагас, да? Я понял. Я понял. А, а вдруг он меня использует для того, чтобы вот как раз добраться до янтаря. И это я где? Предлагаешь ехать на этой штуке? А у тебя что, есть варианты? Подожди насчет этой штуки. Я хотел бы на этом закончить, наверное. Да. Пожалуй, я думаю, нас ждет такое серьезное. Серьезное такое это движение. Движуха. Так что, давай, наверное, на этом закончим. Ладно. Пускай вот Луис на меня смотрит такой типа прыгай, прыгай. типа Взглядом будет намекать. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять все горячие комментарии. Подписывайся на социальные сети. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.